Так снова приехала в этот никчемный никчемный городишка. Ой, надо купить себе телефон. Тут надеюсь есть подороже. Ладно, не пойду. Давай, Идем с этим Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Идем в этот... Идем к ним городу Идем, идем. заворачиваем. Конечно, а, вы, я... Вот, уже скоро в школу, так, идем. начали делать бал я не такая высокая, подожди. Последний бал закончится плохо. А что там внизу? Повернись назад. А что внизу? Алло, а? козюлька! козюлька. Так. Привет, буз. Огромная козюлька. Ты себя видела? алло, все, будете на улице ночевать? Ладно. Я Ты че офигел? Давай, бей ее, бей ее. ты сегодня кто-то мотивируется? Бей бей Да О, Зои, привет, боже, ты такая страшная. Мне ж испугалась. Куда она, она, она, она? Я сидела. Ну чё здесь делаете, лойка, Козюлька? Лойка, лойка, ты а а вот. Козюлька, Камеры здесь. Где камера? Вот именно. Ты же, еще... Ты будешь... <свят> ты, что я делаю ночью, да? Да. Шитожируют, шитожируют. Вообще? Ничего такого спишь только. И, где, а вдруг и, я не только сплю, а что нет? ты делаешь? Адриан! А, а, вот ну, <laughs> я на тебя Адриан! Адриан! Адриан! Адриан! Ладно, слушай, ты так. только не, не зли никого, чтобы ни в кого акума не вселились. Подними бить ты. Я... Урод. Смотри, а, смотри, козюлька, смотри, козюлька. Как вот ты твоя... себя вил, сопля вот зеленая? Вот твоя, вот твоя подруга. Ой, зоя, зоя, зоя, вот твоя подруга. Сопля да зеленая. Ты... Да, а ты... ты... да ты, же... ты Да пошел. Ты твои ты... вот Я же одна хожу, как. Звезда Крой! по зеленым волнам. Туда, по ты! волнам, волнам. Вы зависит, волнам вы на меня нападает. Вы... Люди, а ты... Хорошо. Эй, главный, на мой батимент и депутат. Я... Я... Дядя, М -м -м, я... туалета. Идем в полицию, сообщим о вашем нападении я на меня. Отец, да, М -м -м, я знаю, кто твой отец. А мой отец. Мой отец-мент и депутат. А мой так. Прегар. Здравствуйте, полиция. Не Она, ба... у два, не два. Я... два не... Один Адриан, балбес. И еще тупая Кучепатка Напали на меня. Я хочу подать на них заявление. В подлицию. В подлицию. Так. Купим себе заявление. Сколько? 16 тысяч? Я чувствую зло. Обдираловка. Я чувствую зло. Леди Акула. Снимем. Леди Акула. Леди Акула. Да Отселись в эту... Кого-то вселись. ха ха А у -а Ага. -а -а. а -а -а. а -а Теперь у меня щит. Попробуйте поробить меня. Где моя купа? я сейчас тебе пробью лицо. Я чувствую, я От меня не убежи. Боже, мистер Бак, твой никчемный костюм просто тошнит, так же как я от Зои тошнит. Вы такие, пока... такие тошнотные, мне за вас тошнит. Привет, сопля маленькая. Ты, меня. Ах, ты сопля не Чепатка. Знаешь, где твое место? Не зря я занималась этим так так долго. Не вселись Нет, селись. Нет! Папа, ты... да да И ты, ты не помешаешь моему плану! Мне щ... Все, я ухожу. Ах ты! Ты моего клиента вы сбиваешь! Я от меня... Пойдем Теперь Хлоу не вселит закума, теперь я могу идти свободно. А ведь у неё теперь не вселит закума, потому что я с города да. тебе... лопает. Да, Я дам тебе... Ой, палочка. Я дам тебе деньги! А думай, так... бежать. Да убежать. Так, мы быстро спрятаемся. Фу. Фу, лазить в канализации, это вообще О, не, не по мне. Какой кошмар, боже. М -м, я... Не... Да, бражник. М -м -м. Я стану. М -м -м. Сегодня вы получите по заслугам недоумки. Я не знаю, я сама ее ищу. Я не знаю, где она. Она в канализации? Я уже в канализации ее нету. Теперь я... Теперь я защитница. Я уничтожу... Зои, Хлои, Зои и мистер Баги. Получай! Ёшка, это что за чёрное чудовище? Ёлки-палки. Хлои, это ты? Это что чё за чёрное? Так, Бражин парализован. Да, Оранжин, ты выделяешься? Блин, лучше перезарядить камень чудес. Полин! Mm. Полин, перестань обращаться. Mm. Да, ты <laughs> где вообще? Полин, прячься. А вот и на Зои. Где это? <laughs> Мне нужно будет использовать другой камень. Ты должна забрать ими талисканы. Привет, ну, ну, Молок, решись. Огромное возжигание. Дики, смеемся. Не придется придётся не а там ничего нет, <свят> я только <свят> сейчас умерла. Что? <свят> Иди сюда! Убей <свят> <свят> <свят> Как ты сегодня издевалась надо мной? Приятно? Ага, огромная мычь, Жука! ты... Мистер Бак, иди сюда. Я, Я разберусь с тобой. с помойки. ко мне крыса uh -huh. с помойки? Мы тебе поможем. Меня еще не Вообще что Вам не выжить это Ой, ты обижаешь мою Чем любимую хвойку, Хамло, трамвайная. Ты на хм меня. Вы еще не знаете моей скрытной силы. Какие твои скрытные силы? Ты же мне их сам давал. Лам. Я не помню. Ну <cocoa Roughly> no, no, тогда no... No, no привет. Не хочешь, не хочешь ли стать моим... Не хочешь ли стать моим помощником? Не хочешь ли стать моим помощником? Поголовый, думай! Я Ой. Ну ладно. боже. Болезно. С кем Ну Но это бесполезный мистер Бак виноват. Да. Самина будет не на, на нем. Привет. ничего сделать не можешь. Пока. Остался у которого осталось мало времени, потому что он использовал свою силу. Ну как он ее использовал? Калки разделись. Так, Что за бред, решимся. он детрансформировался. Так. Ладно. Так. Я мы камень... Камень.. камень... камень... Вражник, мы непобедимы. Такой же. Нет, нужно... Я использую новую супер. силу. Копировать силы. силы. <связываю> Скопирую силу Венома и обездвижу всех. Веном Мне только надо будет забрать силу у пчелы. <связываю> только ударь меня, бражник, ударь. <связываю> Какие так. же бесполезные ну, герои! Там? Мы начнем разрушать дома, если мистер Баг не придет через ровную минуту. И отчет пошел. Начну с 30 секунд. 30 секунд, чтобы появиться мистеру Багу. Я да. До... Иди сюда, мой хороший. Его силу. силу Иди-ка сюда, мистер Бак. Скопировал силу супер шанса. Я быстро. уже чувствую, как появляется во мне энергия. Боже, не покуп... не а теперь, иди сюда. Давай, Боишься. Я боюсь, очень да ты, вообще, обезьяна, стоп! Сколько... Талисман удачи! Блок. И зачем мне блок? Ладно, я на деле отберусь. Бежим! Мистер Баг, бежим! Старались! Но если... Но если Где мне понадобится... Ты? Я пытаюсь бежать. Карапас, мне твою силу скопировали. Я Не купить. знаю. Я на Карапас, скопируем еще твою силу. Может, у тебя какая-то скрытная сила. Но мы сейчас узнаем. Иди-ка сюда, карапасик. Мне всего лишь что надо сказать: скопирование и ударите. Ах ты, в канализацию я не полезу, я уже не настолько ужасна. Ну ладно, Карапас, супергерои, неудачники. Нужно что-то придумать, что-то придумать, что-то... Может что другие талисманы, у которых еще силу не отняли? У меня появилась идея. Молу, Тики, э, Тики, где слияние? Тики, Трикс, слияние. А, не, не Трикс, а, Молу, Трикс, слияние. А, а теперь? Он, Он уже пирог. тут, сзади. Копирую силу размножения. Теперь ты не убежишь от меня, копируя силу миража, мистер Бак. А теперь... Ну и что? Где вы, герои? Ребята, если ваши силы скопируют, то я попробую вернуть счет назад. Стой, подожди, еще не нормально. Так, со слиянием. Ой. Она стала сильна. Я... Скопировать, скопировать силу? Да. Я, не я скопировала я силу. Ну, привет. Укрась силу. А. Твоя сила на меня не действует, потому что я владею ей. Твоей силой. Привет. А чё, а <связь> Веном! Хорошо. Веном использован. Надежда только на меня. Веном. <связь> Венам! <связь> Веном. Ну Веном! Я же сама сказала о том, что на тебя не работает. Не так уж и На <связь> меня Но, на, на тебя работает. <связь> У меня есть... У меня есть... Защита работаем. от твоей давай. силы. Давай. Я выбрала такую способность. Веном! Ну, <с <с пошел, <с это, наверное, не работает из-за того, что это тупая черепа... Использовала силу. Ладно, это второй мастер. шанс будет нормально. Она успела скопировать силу, но я время. Лас... Ну, она, да, да, она, лас... она работает, но очень странно. Я вот вообще, например, не могу Добершал. двигать левой рукой. Яд. Я стукнул, настукнула по пряжнице. Все отлично. Карпас я Думаю, прячит. думаю, думаю, думаю, думаю. Надо что-то придумать такое, что может. Где этот кретинская кретин? Экс, пока что он под ядом. Все отлично. Слушай, нам нужно не, не его Просто... ловить ядом. Веном! Она невидимая. Веном! Ну, мистер Бак, ты такой смешной. Теперь я украду твоё йо-йо. Мне будет легче перемещаться. Так, ну-ка, с руки забираем. Теперь заберем веном. Нет. Нет, не. Веном! Creators. Ах ты! А теперь я заберу... талисман мыши. Ты рассоединишься. Итак. Давай дергаем. Пропала. Убрать Веном! Баниксын серьезно, ты идеально. Моло, Фрикс, разделитесь. Бразница еще на месте, она убежала. Точнее, молочики разделитесь. Нет. Моло, пошершим. Веном. Для этого плана мне нужно что-то более и серьезное. Веном а. Веном. А. Веном. Фрикс. Моло, слияние. Все, фрикс. Карапас. Фрикс. Как фрикс. ты двигаешься? Фрикс. Бояш. Наверное, потому что привет. Это, это баникс. Ну-ка, иди сюда, крапас. Венам. Венам. попала. Давай, по плану. Я, я на тебя И, ты венами тебя уже. ты станешь жучком жучком станешь. Когда ты станешь жучком, ты дашь мне трансформирование. Я перевоплощусь и, и стану пчелкой. Не, можно нормально по-русски. <связывая> <связывая> иллюзия. Де а. трансформируйся. Так, держи и меня. Типа, типа сейчас на тебя вот как-то магическая иллюзия. Вот магия чудесная, да. Теперь ты... Смотри, вот у тебя появилось ты вот это ты вот. Двигаешь, ты двигаешься, Карабашка, да, Веном. Я ты, освободился, ты. наконец. Вот, и давай. Сейчас ты не можешь иллюзию. освободиться от Венома. Ну, Чики. давай. Без... Давай. Это иллюзия. В целом привыкай. Все. теперь ты сейчас должна Привет. его поотвлекать, пока я не приду сзади и объединюсь с неправним чудес. За мной не следить. А Здесь не? Разделитесь. Сколько же ко мне чудес приходится в действие, надо бы злодея. Так. Я слышал план. Угу. Да, ну и главное, он не слышал. Полен, обращайся. Ну, Трикс, прячешь. Где так. она? Это не то. Ну, где это? Изменись. Обращайся. Ну, это она может появиться из ниоткуда. Она вообще с невидимостью... Пчела! Стой, не двигайся! Привет! Вена. Было умно! Использовать мираж! Но если я ударю ту леди Бак, она пропадет в костюм, правда? Ой, а как же ты там трансформировался? И я не видела даже, Адриан. Эх, убираю веном. Шала. Ты правда а думала, есть. это сработает? Ты серьезно думала, что я так буду просто трансформироваться? Это был тоже часть плана, чтобы загнать тебя в эту ловушку. Какую? Погоди, а разве он не должен работать? Ты не Почему? забыла? Я могу копировать любую силу. Портал, портал вселенной открытый... Но ведь его не открывали, его же уничтожили. Жала! На тебе не работает жала, так же как... Это один который не использовался. Ладно, до свидания. Я пойду ударить твой мираж. Отвлекающий. Ладно. Это последний шанс. Разделись, Полен. Если спалили, то не беда. Всего что нужно сказать, пла по часовой. Так, ты где-то недалеко от меня. Веном. Ты думаешь, на кролика это будет работать? Веном. На кролика это не работает. Ну, пойду и заберу твоей фейковой леди баг, которой ты сам отдал талисман. Это... Это фейковая леди баг, которая с фейковым талисманом, который просто и на ней иллюзия. Вот я ударю, и спадет ее иллюзия. я узнаю, кто она на самом деле. Ну ладно, всего лишь мне нужно сказать последнее слово. Круто, Женара. Ну, До да, свидания, иди с Мигом, але ведерчик. Ленибаг, ты где? Где да, же ты? Справляю, так, Чуда, там, отсюда. Отсюда? Где же ты будешь? Жду тебя в центре. Теперь пропала. Осталось... На! А где наш? На! <смех> Проп... <смех> Она пропала. Ну ладно. Ну ладно, и без нее обойдем. Спасибо Забираем талисман кроме. Я <смех> и так <смех> знаю. <смех> <смех> ну ладно. Да заберем талисман, ну когда Карапа... Оттягиваем. Не оттягиваем. Вы не видите меня. А я вижу вас. Вижу вас. И знаю, где вы. Было бы умно, если бы Ладно, не буду говорить, что было бы умно. Потому что вы, герои, бесполезные. Давай, убирай, мираж. Алло, мистер Бак, ты где? Работает. Да, ты не могу. А, че, силы мне скопировать не можешь, да? не могу, но. Другие-то силы я могу. А если я использую супер-шанс? Ты об этом подумал? Так, челка, снимай веном. У нас тут бражница сидит. Он тут, он вот тут, а где-то ходит. Он тут, а где-то ходит, люди, он рядом. Хорошо. Там рядом не переуплощайтесь. Я давай. Что, не получается, да? Кролик нора. Не получается треснуть по мне. Ну ладно. Кроме, Джинара. Я и не пыталась. Да-да-да. Он на дереве в заднем плане. Аливидерчи. А если... Тогда да. ты тоже упадешь. А я сделаю вот так. Иду. Ха-ха-ха. ты Хотя Карапас, это и хорошая дуб... мысля. Королицы Енора. Очень два королица А давай свой у меня осталось мало, меня надо покормить к вами. Мне тоже, мне Бак, а кто такой Мастер Фу? Мастера Фу не посмеешь тронуть. Кроль Ченнера, щит! Щит, срочно, встать! Хорошо. Кроль я ещё раз. Чё? Будет очек он где-то здесь. Кроль Ченнера. Он за тебя! <свеч> да, опять за тебя. Как его найти? Еще одна кровище. Кроли... Еще одна кроль Теперь он в ловушке. Крольший ныра. Да. Эту... Марл, я в ловушке. Надо... Марл, Валим отсюда. Я слежу за вами. Так, включим просвечивание через стены и увидим, где находится <свеч> мастер Ванфу я конечно, все понимаю. Но тебе не X... извините, не Смотри, Р... <связь> Опа, что это тут? Что здесь под деревом? Нет. Mm. не позволит Что это здесь? А -а -а. <связь> <Приветик>. <связь> О, красивый <связь> У него нету сил. Mm. Но у него есть силы, которые он был получил. Так его я забрал в одну из крольчих нор, а у нее нет сил. Ну и ладно, ну и забирай. Тяжелый. Фл До свидания. Зачем доч тебе эти силы? Ты забрала мою невидимость. И что, я могу... Ну... Ладно, мне я уже досталась сражаться. Вы никчемные герои. Вы, ты, им все. Ты, Адриан. Нет, не до тёпа. Ты, Зои, которая трансформировалась на крыше. Я все знаю, я все видела. Бранжник. Мистер Бак. И... М -м -м, как его зовут-то? Кролик является одним и тем же человеком. Это его личность. Но забирай это. Мне не нужно это. Стой, ты супер шанс. Нет, расскажи О, мне, ты был расскажи был. мне. Расскажи мне стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, стой. Стой, Иди сюда, стой. ломай. Да он не ломается. Он очень проще, так ну, кажется. Только на, на, на, на. А если я, помешаю? я давай. Думаешь, мне нанесет машину загрузку? кто-то не знаешь, как, говорят, ой, ой, как болит голова, что это происходит? Ах вы, украли мое оружие. Мист, мист, мистер Бак, это, это... Я знаю, кто ты, Бражник. кто это? Мист, мистер это Бак зачем? и Баникс. Чего? А кто? Не затекает. Упожаю свои супер это в огне. Сейчас я попытаюсь все сконцентрировать на другом супершансе. Эй, ты, пчелка, ты где? Давай как тебе не знаю, сейчас быстрее гори, гори, пускай горит, горит ясно, что как хорошо. а О, что с моей... как болит голова. У тебя вселилась акума. Да, так это вы виноваты вдвоем. Никчемный, мистер Бак, никчемная пчела. еще. Ваша одежда с помойки, так же, как и ваши костюмы. Вот и пошли отсюда. боже мой. Еще одно страшилище. Мне ж <сё Villain> страшно стало. Алло, Бас, таких, с... такие страшных как да, ты. Да, пошёл, не ты пошел ты вообще. Ты на меня руки будешь распускать? Не да я на тебя заявление в Пошел оттуда тебе сказал. <сёк> на Хлоя. Это куртка Хлоя. Самая лучшая, между прочим. Что-то не нравится. Не носи. Мне нужно кое-что Кстати, я-то помню, кто такой мистер Бак. И кто такая. Где же Бражник? Бражник! Я жду тебя. Я расскажу всем, кто такой мистер Бак. И кто, И это? Кто? И кто? И кто это? Мистер Бак это? не помнишь? А кто такой мистер? Ах ты, Козлина, стерла мне память. Ну coração. все, Industry. ни к чем еще, я уезжаю с этого города. Я не намерена быть тут с вами, с недотепами, ура, Такими... Пошли отсюда, все. Какие вы. Просто пошел отсюда, мытло, еще, мне пойду я на поезд, закажу себе самолет, такси, а еду в эту, в Америку, называет это, Лас Вегас или? Что за фризия? А, это мне нужно сейчас, кройщинара. Как с такими мистера Баги берутся? Это же невыносимо! Таких герои дурацкие, просто оборванцы, недотёпы. Для тебя, для того, просто пришла. как с таких берут? И просто и вот объясните мне, как, как вот таких недотёп берут и супергерои, и не если не они недотёпы? Просто все, мой поезд там стоит, пора уезжать. Таких недотепь я не намерена терпеть. Просто, мистер Бак, как таких берут на работу? Их каких-то кроликов понабирают. Все, буду ждать стать своего рейса.